что ни в коем случае нельзя испытывать чувство голода. Есть надо часто, но маленькими порциями и обязательно правильную пищу. Сегодня я расскажу вам, как приготовить низкокалорийную и очень вкусную закуску из грибов. Она прекрасно подойдет к молодой вареной картошке, сезон которой как раз наступил. Для приготовления грибной закуски нам понадобится Шампиньоны 450 граммов, чеснок 3-4 зубчика, петрушка по вкусу, бальзамический уксус 2 столовые ложки, соевый соус 2 столовые ложки, растительное масло 2 столовые ложки, тимьян сушеный 1 чайная ложка, сахар 1 чайная ложка, сушеный перец чили, по желанию, соль и черный перец по вкусу.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 Потом на разогретую сковородку наливаем подсолнечное масло, в котором немного обжариваем измельченные два зубчика чеснока и перец чили целиком. Теперь выкладываем в сковородку грибы и добавляем все остальные ингредиенты. Грибы должны не столько обжариваться, сколько тушиться, пропитываться всеми ароматами добавленных приправ. Когда грибы приобретут коричневый цвет, это сигнал к тому, что они готовы. Выкладываем их в блюдо, сверху посыпаем зеленью и оставшимся чесноком. Желаю вам приятного аппетита и заветных цифр на весах. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео.